Хали-гали, аппарат-рупер, нам с тобою было супер! та -дам! Да не тадам, сегодня у нас немножко другого плана видео, точнее не совсем того формата, который ты привык видеть на моем канале Сегодня мы с тобой затронем несколько моментов, подведем итоги уходящего года, да, и я тебе немножко расскажу о своих планах на будущее Чтобы ты просто-напросто был в курсе, да, что у нас ждет впереди, да, и у тебя была а, мотивация оставаться и дальше на канале Поэтому приятного просмотра, усаживайся поудобнее и я сейчас тебе все поподробнее расскажу, покажу. Во-первых, хочу тебя от души поблагодарить за то, что ты до сих пор со мной и помогаешь мне, как говорится, в развитии и продвижении моего контента. Это обусловлено тем, что мы недавно преодолели отметочку в 5000 подписчиков на канале Ура! Игра. Это на данный момент является самым главным моим мотиватором для того, чтобы не сдаваться, идти дальше пилить качественный годный контент для тебя, мой друг. Поэтому целиком и полностью все, что ты видишь на этом канале, это только лишь твоя заслуга. Моя в меньшей степени, твоя в самый максимальный то есть самый самой большей. Спасибо тебе еще раз большой, респектосик тебе и уважушка. С наступившим тебя уже Новым Годом и всего самого хорошего. На самом деле, записать этот видос я хотел еще до Нового Года, но так сложились обстоятельства, что у меня просто-напросто не получилось, ввиду того, что как всегда, друзья, ограничен я жестко во времени. Ну и давай, конечно же, плавненько перейдем к ответу на твои вопросы. Многие меня спрашивают, почему, допустим, я не выпускаю ролики более наполненными, более полноценными, более-менее увлекательными. Сразу же отвечу тебе на этот вопрос. Давно хотел тебе уже ответить. Да, отвечал в комментариях. Кстати говоря, всем отвечаю в комментариях, кто бы мне не написал регулярно. И каждый день все просматриваю. Почему так происходит? Да потому что, друзья, все мы люди, я тоже человек. У меня помимо YouTube есть основная деятельность. Про которую, конечно, рассказывать я ничего не буду Да это и не так важно, потому что Основной настрой у меня все-таки в процессе Заняться ютубчиком, может быть И не только ютубчиком, параллельно Может быть захвачу, попробую еще какие-то Медиаплощадочки я... Есть, ребята, у меня такие планы И так как у меня есть пока что основная работа да С которой я получаю свой основной доход Я не могу целиком и полностью Отдавать себя ютубу Ютубу я отдаю себя, ну, мягко говоря Процентов всего лишь на 20 Или же, может быть, на 20 5 от всего, что я делаю, да, друзья, это очень немного на самом деле, а потому получается видосы, ребятки, как говорится, сделаны по бырику, на коленочке, и только так пока что я могу клепать видосы. Я понимаю, что это неправильно, я понимаю, что такой себе халтурный подходик. Еще раз повторюсь, что все зависит только лишь от тебя. Я это дело, конечно же, не брошу, а если ты мне будешь в этом помогать, мой дорогой зритель, я со временем полноценно постараюсь перебраться на... и взяться конкретно за все это дело и уверяю что качество моих видосов станет гораздо лучше как всегда братишка Скретч, фигни не скажет и если я тебе что-то обещаю значит в ближайшем будущем я не знаю точно когда оно непременно случится и произойдет поэтому еще раз возвращаемся к тому что спасибо тебе большой друг за поддержку все конечно же только от тебя зависит ну и от меня там в меньшей в какой-то степени 5000 человек 5000 я, друзья, в шоке. Я думал, что не наберу на самом деле такую цифру, и для меня это реально подарок от тебя на Новый год мне был. Я просто, друзья, в шоке был, как глянул, когда у меня за 5000 тысяч перевалило, я чуть не прослезился, друзья. Я планировал, что я не раньше, чем через год или через два еще достигну этой цифры, а у меня буквально за короткий промежуток времени набралось. Спасибо тебе еще раз большое за такую поддержку. Следующий вопрос, я не помню уже точно от кого он был, но я очень хорошо его запомнил, почему я не снимаю какие-то разные... Игры. Почему я не снимаю какие-нибудь самые крутые топовые игры, да, в которые там не играют, играют, не знаю, массы играют все. Сразу тебе хочу ответить и на этот Тоже вопрос, я снимал рейтинговые Игры, я делал на них Видосы, я делал по ним стримы Но пока что ввиду того, что мой канал Не совсем большой, очень сильная Конкуренция и просто Напросто выхлоп тот, которого я ожидаю От тех рейтинговых игр, которые ты Мне предлагаешь, он практически вообще Никакой, чуть было не Нулевой, во всем, друзья, конечно, виновата Конкуренция, очень много Сейчас у нас различных обзорщиков Различных блогеров, игровой индустрии и просто-напросто так снимать топовые проекты смысла пока что нет смысл конечно есть всегда да но я не берусь за них вплотную именно потому что я еще мал а пока я мал я стараюсь снимать проекты немножечко поменьше и планирую набирать свою аудиторию со временем перейдем к более рейтинговым играм это я тебе точно обещаю такое в планах у меня есть ну а планах мы немножечко попозже поэтому досмотри пожалуйста это обращение это видео до конца дальше я расскажу тебе про моих планах на будущее, что будет с каналом и так далее. Ну что ж, поехали дальше. Еще, помню, интересный такой вопрос был, а когда же я покажу свое лицо, например, включу вебочку, да, буду фигурировать уже в камере. Я уже давал на этот вопрос ответ, по-моему, даже на каком-то из стримов это было, да и в видео кто-то мне задавал из вас, друзья, этот вопрос. Давал я ответ такой, что как только на моем канале аудитория превысит 1 миллион подписчиков, да понимая я все, что это недостижимые цифры на данный момент, это слишком много Вау, чего ты захотел, раскатал губу Я все, друзья, понимаю, что это Вполне недостижимо, возможно, для меня Но я буду стараться, я буду стремиться Как только перевалит цифра За 1 миллион подписчиков На моем канале Да-да-да, такие у меня планы и амбиции Я покажу свое лицо, это я тебе тоже Обещаю, можешь прям где-нибудь в блокнотике Для себя отметить, что вот братишка Скретч тогда-то пообещал Пусть только не исполнит, как говорится, свое обещание Я его разорву в комментариях и так далее И тому подобное, я, друзья, обещаю Обещаю, а значит я сделаю. Вот такой вот ответ на этот вопрос. До этого времени я, возможно, где-то покажу свое лицо, но, скорее всего, это будет только лишь для спонсоров. Спонсоры канала, скорее всего, пораньше узнают эту информацию в полной мере. Да, такой вот небольшой спойлер на эту тему. Поэтому опять-таки, мой друг, зависит только лишь от тебя, как быстро это произойдет, как быстро порекомендуешь своим друзьям мой канал, так быстро я и продемонстрирую тебе свой, как говорится, чемный фейс. Из актуальных интересных вопросов хочется отметить еще такое, не помню, тоже кто-то задавал, но я очень хорошо запомнил. К записи любого ролика я готовлюсь, но с очень минимально выделенным для этого временем. Буквально 10-15 минут у меня, как говорится, все ограничено, остальное все, как говорится, назад. На запись, на съемки и на монтаж и так далее. Поэтому, друзья, я готовлюсь, но очень с минимальным временем. Если бы я готовился немножко побольше да к любому видосу, конечно же, они были бы гораздо качественнее гораздо наполненнее. Да и вообще не понимаю, как можно не готовиться к записи видоса. Бывает, конечно, и такое, что я иногда берусь просто-напросто и выделяю для, на подготовку гораздо больше времени. Тогда получается более-менее что-то сносное, что-то годное, что-то более наполненное. Но это, скорее всего, в виде исключения у меня пока что присутствует. В основном у меня подготовка вообще минимальная, то есть по-быстренькому запилить, по-быстренькому выпустить видос для того, чтобы просто-напросто был какой-то контент. Пока что, друзья, у меня только в таком режиме есть возможность пилить контент. Когда буду более капитально заниматься чисто ютубом, да. Ну, опять, перехожу в режим обещаний, как только я буду вкладываться в YouTube побольше, да, по максимуму, будет у меня гораздо больше времени на все. И буду готовиться, естественно, к каждому ролику я с максимально вложенным на это времени. временем Произойдет это, естественно, только тогда, когда доходы с YouTube превысят мои основные доходы, друзья. Поэтому пока что приходится разрываться на два лагеря, как говорится. Ну что ж, на несколько основных вопросов я тебе, думаю, ответил. Если у тебя будут еще какие-то вопросики интересные, то, пожалуйста, задавай их под этим видео. Я, конечно же, в ближайших своих подобных видосах, да, которых я планирую в ближайшее время выпускать чаще, выпускать больше, конечно же, тебе на все вопросы постараюсь ответить. Ну и давай плавно перейдем к планам. Что же я планирую на будущее делать с каналом? вообще буду ли выпускать видосы как вообще будут дела у нас идти сура игра и так далее давайте подробненько об этом расскажу естественно в ближайшее время я планирую и дальше развивать канал пилить для тебя игровой контент исключительно игровой контент и буду это делать ровно до того, пока мне это не надоест. А я думаю, мне это никогда не надоест, потому что я чертов отбитый на голову геймер. И мне, кроме игр, больше практически в этой жизни ничего не интересно. Естественно, за исключением каких-то жизненных моментов. Но это, я думаю, уже совершенно другая история. Конкретно и в первую очередь, это, конечно же, улучшать качество преподносимой информации, то есть контента. Каким это образом будет в ближайшее время выглядеть, точно сказать не могу. Могу лишь несколько догадок. Но, может быть, буду больше юмора добавлять, может быть, буду больше музыки добавлять, не знаю, разбавлять Какими-то или частушками, песнями Плясками, не знаю, там видно, друзья, будет Будем экспериментировать, да, я человек Эксперимент, люблю эксперименты и люблю Экспериментировать, поэтому Как точно я буду преподносить свой контент Со временем, я, друзья, пока что не знаю Буду смотреть все по твоей реакции Будешь реагировать на то или иное Какие, какое-то событие, да, интересное Я буду обращать на это внимание Я буду брать на заметку и будем, соответственно Делать, еще в планах есть пилить Побольше видосов, не то, что Сейчас, Ну, как показывал в некоторых случаях практика, что это тоже не совсем эффективный способ. Поэтому это только в планах, будет ли оно воплощено в реальность. Я пока тебе обещать не могу, но это считай, что у меня в планах есть. То есть будет больше видосов, будет больше разнообразных игр. Переходим плавненько к третьему пункту а, планов. Это, конечно же, снимать разнообразные игры, а не залипать только лишь в какую-то одну быть может я в этом плане не прав И быть может тебе интереснее смотреть какую-то одну игру Нежели несколько разных И ты в них например ничего не шаришь Например пришел ко мне за одной игрой Я потом перешел на другую А это моя пока что самая основная цель Снимать все разные игры И в таком духе и ты такой раз разочарованный Почему не выходят дальше видосы Постараюсь друг мой дорогой Выпускать совершенно разные игры Да это пока что мое самое основное направление Но если ты мне будешь рекомендовать рекомендовать в процессе какую-нибудь игру в большинстве случаев и постоянно я конечно же это все замечу и перейду со временем именно на ту игру которая интересно будет тебе и буду делать специальные видосы чисто для тебя по ней Пока что я вижу, что этого не происходит Пока что предпочтений у зрителей да, и аудитории в этом плане нет какой-то при, игре привязанности Я такого еще пока не вижу А потому в планах у меня снимать только актуальные самые какие-то новые проекты Ну естественно, которые ты будешь смотреть Не будешь смотреть, будем менять их как перчатки То есть выпускать другие, выпускать видосы по другим проектам и так далее Я такой же точно блогер-геймер, как и остальные, которых ты привык смотреть с большей аудиторией То есть миллионники грубо говоря. Я такой же, ребят, человек, да, мне нужна активность, мне нужна мотивация. Если будет от тебя актив по той или иной игре, которую я выпущу, я это замечу и я специально для тебя буду выпускать именно по этой игре видео. Если же активность падает, естественно, я переключаюсь на другую игру автоматически и смотрю, какая будет активность по ней. Вот именно так примерно пока что это и работает. О планах более-менее я рассказал, обо всех самых важных. Давай перейдем, конечно же, к целям. Как же без них. Не было бы цели, не было бы в принципе этого канала и контента в целом. Цели у меня, значит, следующие. Но какие же цели могут быть у какого-нибудь блогера? Это, конечно же, больше подписчиков. Циферка на счетчике подписчиков должна достичь отметочки хотя бы в 7500 человек к концу этого года. Следующая важная цель, которую я до сих пор не выполнил, но пока что в ней нет никакого смысла. Если будут активно приходить люди и если ты будешь активно приводить друзей своих да, на мой канал, то следующая цель, которую я постараюсь реализовать, в течение следующего вот этого 22 -го года Это, конечно же, подключение спонсорской программы И, конечно же, выпуск видосов только лишь специально для спонсоров Какие будут пока расценки и что будет наверняка, я тебе сейчас сказать не могу Естественно, это будут какие-то эксклюзивные видосы со временем Я в деталях расскажу про это больше, когда я все это сделаю Вот такие вот у меня цели на ближайший год Ну и, конечно же, буду стараться выпускать для тебя только самые актуальные видосы По самым актуальным современным видеоизменам играм Преимущественно, конечно же, по новым интересным играм, которых у нас в первом году, к сожалению, было не так уж и много. Надеюсь, что в втором текущем году этих проектов будет гораздо больше и мы с тобой посмотрим на гораздо больше интересного геймплейчика, нежели это было в прошлом году. Ну что ж, вопросы, планы, цели, обо всем об этом я тебе рассказал. Еще раз выражаю свою благодарность тебе, мой дорогой зритель, за то, что ты до сих пор со мной, за то, что ты меня смотришь. Надеюсь, ты и дальше будешь меня смотреть очень-очень. Хочу, чтобы это было именно так. Не забывай, как обычно, ставить побольше лайков, писать побольше комментариев. У меня, как всегда, остается отличительная особенность отвечать на совершенно все комментарии, которые ты мне напишешь под любым видео. Неважно, видео это или же стрим. С наступившим тебя уже 22-м годом, продолжай играть только в самые качественные и крутые игры. Приятного тебе, как всегда, геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует.